Басня Алексей Маргузин О любви женщины ушами Пришла весна И воровей подруги поведал тайну страшную свою Как фея обрекла на муки Орла вдруг упадули в соловью у страстью на обуянной За что не может якобы сказать но сможет, но орлом он стать, Когда полюбит так вот, безымянным. Из общей стаи выберут супруги, Ей сужено в орлицу превратиться, Что бабка Соловьейха врал подруги Договорился, что про бабка Левица. Конечно, не случилось превращение. подруги было, верьте, наплевать, Ведь главное не суть ощущения, Когда любимая может сладко врать. Мораль изречена не дураками, На женщины. Боготворят